Итак, друзья, мы закончили работы по данной пятерке это G30 540 полный привод значит помимо стейджа второго то бишь установки интеркулера изготовления установки даунпайпа установки прошивки и прострелов кстати, по поводу прострелов досмотрите видео до конца, вам понравится мы реализовали еще регулируемый выхлоп две банки с заслонками сейчас продемонстрируем как звучит как звучит выхлоп на закрытых заслонках вот они закрыты нажали кнопочку off и слушаем заслоночки закрытые и мы сейчас их открываем Теперь специально обученный человек переводит режим подвески, режим автомобиля в спорт, потому что мы сделали, мы сделали прострелы только в спорт режиме. В комфорте они практически не стреляют, в основном работают в спорте. И довольно-таки неплохо, ночью, возможно, даже будет и с пламенями. В общем, сейчас в спорт режиме и слушаем прострелы. Вам понравился результат работы наш? Голосуем.